Клеиться по мы будем с помощью вот такого аппарата, что раньше я не делал, вот только попробовал. Покрасочный агрегат DP6820. Вот это мембранник. Но в принципе селенок ему хватает выталкивать клей, ложить его на довольно-таки. Ну, все же быстрее, чем кисточками, валиками, поэтому можно уже в принципе забыть и намного ускоряет процесс вот, для того, чтобы поклеить холст, нам необходимо будет гладилочка, шпатель фонарь, поверхность холст, холст. у нас велтом 45 плотности вот, э, клей лентус или гостик 78 Пылить клея советую не использовать, такого рода как замесные. Давайте <свист> на Значит, на аппарате я ставлю давление где-то 50-60, больше не надо. Если поставить больше, то э, немножко пылить начинает клеить, вот, а это нам не надо. Заметьте, я не раскладываю на пол, не стилю никаких кленок, не режу его на полу Я практически всегда, ну, за исключением каких-то мелких, мелких вещей, типа откосов и тому, тому подобных Клею его именно непосредственно на поверхность и на ней его потом прирезаю. И обрезаю лишнее Аккуратно в углу Ножиком стараемся не прорезать бумагу Обрезаем все излишки Хочу показать, я в последнее время клею холст именно в стык, дабы ну, ускорить немножко процесс и убрать всякие там излишки. Вот, вырезание, опять проклеивание, ну, этого разного. Вот. После того, как мы приблизительно метр там, до метра направили холст, его потом ложим на плоскость, просто разворачиваем. Холст не тянется, посему стык должен быть получиться не внахлёст, а впритык. даже шпатером иногда ну, не хватает рук. Когда эта работа происходит вдвоем, все это, конечно, быстрее и проще. Все, листы разложены. Еще один момент. Это еще не вся работа. После того, как мы разложили листы, их надо пройтись клеем и шпателем хорошенько стянуть его. Сейчас покажу как. Все не бывает. Чем мне нравится этот способ нанесения с пистолета Клей такой впечатлений, как сбивается в структура толста. И уже считается половина работы сделана. больше было бы ставить. Для лишнего клея его можно не в ведро, а сразу на поверхность. Давай ну, не таскать его туда сюда. Берем поделочку, что-то надо, и начинаем с мелких частей. И так лишнее Вот как видите, сколько остается лишнего клея Можно сразу сюда, на конец Да, кстати есть одна нехорошая вещь Надо чистить потом углы от конденсора Показать, как они выглядят, поскольку их нет. Вот и все. Теперь пол.